Всем привет, это Водовый стрим и у нас в гостях АМХ m 4 40D. Для предисловия скажу, что она на машина, по моему мнению, одна из лучших према-машин своего уровня. Если когда-нибудь у вас будет возможность как недавно купить гуся или млешку, то я вам советую купить именно млешку. То есть я советую взять АМХ М4 40D. Ну а теперь подробнее. Плюсы. Отличная броня в лобовой проекции. отличный показатели бронепробития. Неплохая подвижность. Хороший угол вертикальной наводки. Неплохой базовый урон. Из минусов же я нашел только картонные борта, не лучшая скорострельность, ну и не самое идеальное сведение. По мне, АМХ м 4 49 это француз, который реально ломает стереотипы про французских танках. Лично я выполнил ТТ-12 на танкование, а именно станковал в 3 раза больше прочности собственной машин именно на этой машине. Ведь давайте рассмотрим подробнее, НЛД у нас 120 мм, в приведенной броне не меньше 250, в 190, в приведенке 230, ну местами там есть под 180, и это все без доворота корпуса. Тут конечно стоит отметить минус данного танка, это картонные борта, вследствие чего румба нам стоять просто противопоказано только небольшой доворот, и то в зависимости от ситуации. Помимо всего прочего, нам очень сильно больно прилетает от арты, потому что бронированная верхней части танка у нас очень слабая. Но, как говорится, нефиг стоять и ждать, пока она тебя кинет, надо прятаться, да? Как говорится, от арты никто не застрахован. Но нам прилетает особенно больно. С броней мы уже более-менее выяснили и переходим еще к одному плюсу, Ну, как вы уже поняли, в данном танке для меня минусов очень и очень мало. Наш француз предрасположен к тому, чтобы зарабатывать серебро, а все дело в том, что они очень отличные бронепробития. Базовый снаряд пробивает, а именно бронебойный, 232 мм и подкалиберы 263 мм, что честно я использую очень редко. И это просто отличный показатель бронепробития, особенно для приемной машины, так что голда нам будет нужна не очень часто. ДПМ у нас средненький. По уровню не очень низкий но выше среднего немного портится конечно за скорость сведения но это не критичное. и к этому привыкаешь очень быстро склонения у нас тоже хороши минус 10 что позволяет нам играть от башни последние танки, по моему всегда делают минус 10 да кстати чуть не забыл а башня то у нас тоже хороша 250 во лбу и 120 по бортам так что лобовая проекция танка мы танкуем очень и очень хорошо особенно одноуровневую технику выше уровень конечно мы удары держим но не так хорошо как одноуровневый нет-нет, да и прилетает урон. Все-таки калибр гораздо выше на 9 и 10 уровнях. Мы обладаем хорошей максимальной скоростью. Конечно, мы не СТ, но кое-какие позиции мы успеваем занимать первым. Обзор у танка, конечно, не самый лучший, но по мне так танк первой линии и не должен светить далеко, ведь противник всегда рядом с нами, ведь мы играем на первой линии. Танк предназначен для продавливания направления, но не стоит забывать, что нам нельзя залазить очень-очень далеко. Все-таки картонные борта не прощают ошибок. И нам накидают по самые помидоры Попадая в топ, мы наглеем А в середине списка и ниже делимся за спинами топов Не в первой линии, но и не во второй Потому что наше сведение не позволяет нам быть снайпером Главное не забывайте про углы склонения орудия И грамотно используйте рельеф местности Ну и конечно же подведем итог, а то бишь вывод Как я говорил уже выше, при первой же возможности Я рекомендую брать данную машину а мы xm 4 ml 49 стоит своих денег, и вы реально об этом не пожалеете, как и многие те, кто его уже купили. Напоследок пару слов об оборудовании. Я советую поставить досылатель, вентиляцию и стабилизацию вертикальной наводки, либо усиленные приводы наводки. По перкам все просто, все банально и стандартно. Главное, берите все на обзор и сведение. Ну и конечно, не стоит забывать первым делом взять лампочку, ведь все-таки свет это жизнь. Ну и досмотрите реплей, а я с вами прощаюсь, это был канал Водовый стрим и я, Аннилятор. Пока-пока. Готов. Боец!